Ребята, всем привет! С вами Димас, оператор Антон за кадром. Будем делать сегодня мы рыбный суп уху, как финскую, не знаю как ее назвать. У нас вот осталось кости, вот наши форели, чуть-чуть кусочки мяса. Мы солили форель, из этого решили сварить уху. А также для этого нам понадобится для бульона вот небольшие корешки, у нас сельдерей тут. Лук-морковка, картошка, лук-морковь, как бы сельдерей. Ничего нового, все одинаковое. Просто это для бульона, это уже для супа будем делать. Лимоны добавим. И сливки. Сейчас оператор мне подаст, тоже будем использовать. Спасибо. Наши сливки. Приступим к приготовлению. Для начала мы включим нашу конфорку. И обжарим овощи. Именно для бульона, которые пойдут. Маслице нальем. Закинем наши овощи, и хорошо сейчас все обжарим, колернется у нас. Также кинем перец чили, не будем резать его, и может быть пару томатов сейчас закинем еще, чтобы они тоже колернулись, дадут свой аромат. Кучок морковь колеруется, все замечательно. вариант это вот быстро обжарить овощи, румяне и уже добавим водички. Кидаем голову, наш позвонок и обрезки вот у нас тут полнички ребрышки, немножко обжарится. Здесь тоже потом срежем это и тоже добавим, будет вариться у нас. Водичка вся святая наша. Сходили на колодец с оператором. Принес оператор бедону воды, 40-литровый. Качается, говорит, хочет свой жирок в мышцы перегнать. Но я не знаю, что у него получится, но я думаю, получится. Ну вот у нас хватило с немножко, и мы добавим водички. Вот так, чтобы рыба скрылась голова. Ждем, сейчас закипит, проварится 5 минут. Мы снимем пенку, закинем лаврушку, душистый перец и горошек. Томаты тоже закинем туда. Сейчас снимем наше мясо, которое уже пойдет сразу в суп. Вот а шкурка пойдет в бульончик у нас. Хвостики оставили чуть. и наши брюшки тоже снимаем мясцо нежное шкурки тоже в бульон пойдут Тоже жирок мы срежем он нам не нужен это все в супчики нем вот все это мясо хорошее это все идет в суп бульон это тоже пойдет навар хороший будет Прост замечательный. Место срезали, бульон у нас закипает. Сейчас ждем 10-15 минут, он закипит. 5 минут поварится. Вот, закинем все специи и вот будем варить еще какое-то количество времени. Ну, около часа не больше рыбный бульон, он быстро варится. Кто-то еще быстрее варит. Опять же, все зависит на каком огне. Ну, главное, чтобы закипело и томилось у нас на медленном огне. Очень. И моем бульешку, свою пенку с бульона. Все закипело. Добавим немножко еще овощей. мы Добавим томаты. Пусть они у нас отдадут нам в бульончик свой вкус. И вот мы у нас перчик горошком. Штучек 20 кидаем сюда. Хлоровый лист тоже 2-3 штучки. Небольшой. И душистый перец тоже. Штучек 7. У нас прошло э, где-то минут 45. Сверху жирок омега-3. Мне нравится. Я ну, не буду его снимать. Кому не нравится, да, кто-то следит там, за своим здоровьем, может его снять. Вот. Но мне нравится. Он сейчас растворится во всем бульоне. У нас все проварилось. И мы сейчас процеживаем. Кстати, добавил сюда лимон. Еще кинул долечку, выжил И корешков, корешков петрушек мы накидали. Тоже кинули туда, все варилось. Пенку снимали. Ну, как все, как обычно. Вот не солил, ничего. Можно, конечно, все присолить немножко. Но мы не стали солить. Все потом досолим. Сахар добавим там до вкусу. Доведем наш супчик. А сейчас процеживаем через ну, шлачок, что у нас получится. Вот аккуратненько. Приступаем к обжарке наших овощей. Ставим на максимум и обжариваем овощи. Лук, морковку, сельдерей. Все вместе. Все вместе обжарим сейчас. Сделаем так называемую поджарочку. И мы добавим наш бульончик рыбный. Процедили его заранее. Опять же я не снимал, жирок хочу с жиром, чтобы было со всеми вкусняшками И добавляем наш картофель, мы его нарезали тоже, я люблю крупную картошку Можно мелко нарезать, вам как нравится, соломочки, все. Вот, мы добавили, нарезали кубиком, довольно-таки большим, сантиметр на сантиметр Ждем сейчас закипания, картошка 5-10 минут варится подходим у нас картошка уже разваривается идеально все так что мы э, добавляем нашу рыбку красную вот добавим рыбку она быстро варится уже почти сейчас убавим добавим петрушечки я люблю много зелени в супе если есть, э, у вас э, Сухая можете сухую добавить, если есть свежая, как у нас. Можете добавить свежую. Чем хороша петрушка, она многолетняя, во-первых, и она, ну, держит морозы. Она устойчивая. Это укроп отсвел все свое отдал. Петрушка она как бы приемлемая, но при этом зимой вы открепли снег и будет петрушка у вас свежая. Просто надо знать где она растет. Зимой, когда снега по сложно найти этот момент. Колень себя чувствуешь, егель, когда ищет. Добавляем чесночок. Мы решили добавить, куда без чесночка. Также мы добавим соль вкусную. Вот, мы напомним, что бульон не солили, так что побольше. Также добавим сахарку немножко. Где-то пол чайной ложечки. Если что, добавим еще. Чуть перчика добавим. Сейчас помешаем, посмотрим. Ну, отлично, у нас закипает. Температуру прибавляем. И добавляем наши сливки. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Они такие густые. Я не помню, сколько. Сколько 200 там миллилитров наших сливок. Да, 200 грамм. 200 грамм сливок. Ну, здесь где-то литра 4 супа у нас. Мы решили добавить все. Тот -то валит один к одному. Есть известные шеф-повара, которые добавляют один к одному сливки и бульон делают. Ну, мы добавим, получается, 1 к 12. Ну, цвет приятный дает уже, смотрите. Ну, как бы это все смоем. Обязательно смывайте, на стенках остается постоянно много полезных вещей, не выкидывайте это все, пакеты или что-то еще, всегда делаете смыв, у все повара, шеф-повара тоже рекомендует все это делать, не стесняется этого смывания, это нормальное явление. Мы сейчас прибавляем температуру, ждем, у нас закипит, также мы мы кидали в бульон и кинем сюда, опять же, ну, мне нравится перчик и горошком, и душистый, и в супе в основном, не только в бульоне. Он и туда отдал, и он и сюда отдаст, как раз вот эти пару минут, которые варится В итоге постоит еще и свое отдаст, а рыбный суп без перца, это, ну если вы не добавляете перец в рыбный суп даже если вам не нравится это большая часть вкусовая э у вас теряется обязательно добавляйте в рыбный суп перец либо белый к рыбе как еще полагается либо черный, либо смесь перцев разных какие вам нравятся но у нас, вот смотрите, все растворилось сливки растворились вот, даем немножко прокипеть потому что я переживаю, что сливки все-таки не жидкие а кремообразные и могут не до конца раствориться В суп конечно не рекомендуется такие добавлять лучше жиденькие но мы решили вот добавить лишнее снимаем пеночек и пробуем на вкус на соль у нас получилось хороший такой необычный вкус добавим соли немножко еще не хватает также перчики я добавил бы еще. убавим, На минимум убавляем. У нас все проварилось. Вот, добавим оставшуюся зелень. оно сейчас дойдет. Щепоточку сахара добавим. Все, суп у нас готов. Выключаем. Так что, ребят, сейчас он стоит... 5 минут настоится, и мы будем пробовать, что у нас получилось. Мне нравится вот этот жир, вот это омега натуральная. Я ее никогда из супа не убираю, конечно, у некоторых там как супер жирности и животы болят, но эта штука полезная, мне нравится, я всегда ее наливаю, всегда пробую. Украшаем немножко петрушечкой, дадим сельдерейчик. Лавим положим для красоты. Чесночок, куда без него. Ребят, пробуем, что у нас получилось. нашу скандинавскую уха. Чесночок обязательно, хлеб. Но мы сейчас в России. Дезинфекция на не повредит. Хлебушек. Белый. Вкусно, очень вкусно. Ребят, советую картошек сейчас попробуем, рыбка. И главное большое отличие, то мы варили из форели, форель она речная рыба, и я как бы вспоминаю вкус, что я варю на работе или где-то еще дома из лосося ну именно в костях, другой вкус. Здесь как бы такой, так сказать, дикий Именно дичь, вот дикий речной вкус красной рыбы. Лосось, вы такой не ощутите. Лосось выращивается на фермах. На ваше здоровье, берегите себя, своих близких. Обязательно к рыбному супу. то как любит, я а люблю с белым хлебом. Белый хлеб к рыбному супу, это бомба. Макайте. Ребята, это бомба. Реально вкусно. Либо погода за окном способствует этому. Там мерзко, противно, осень. Ну, она по-своему прекрасна. И горячий суп. Ну, это... Это реально вкусно, ребята. Мой совет вам приготовьте обязательно. Форель недорогая купите в магазине. Она в разы дешевле, чем лосось. Два-три раза стоит дешевле. В зависимости от размера ее. Пробуйте, готовьте. С вами был Димас. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, любые комментарии, мы всем рады. Оператор Антон с вами тоже был, кстати, не забываем. Это. Пока, пока, ребята!